В КФУ торжественно открыли научный кружок полимерии для иностранных студентов. Голосованием приняли решение назвать его полимерия, вот, что, если проще говоря, переводить на наш язык, многомерие. Как прошел практический мастер-класс для татарстанских врачей в униклинике Казанского федерального университета? Новые технологии мы привезли, того, чтобы обучить ваших специалистов, наших друзей, урологов, чтобы такая технология была и в Казани фрагменты нового вида ихтиозавров в Казанском федеральном университете. В Европе все университеты имели такие коллекции, но сейчас они все утрачены. Создало только три штуки. Всем привет! В эфире Универ а в студии Карина Саяхова. Для тех, кто еще не вакцинировался от коронавируса в понедельник, 19 апреля с 9 до 12 во втором учебном корпусе будет работать бригада медиков университетской клиники. Приглашаем вакцинироваться в 105 кабинет на Кремлевска, 35 всех желающих. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис. Прием проводится без предварительной записи. В Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета состоялось открытие Международной молодежной научной конференции Татарстан АПЭКСПРО. Все подробности далее. Открыл конференцию Данис Нургалиев и пожелал участникам успехов. И самое главное, что вы получили на этой конференции заряд новой энергии, новых мыслей, больших новых друзей. И что-то вас в вашей жизни немножко изменилось в лучшую сторону. На мероприятии собралось около 150 участников из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Омска и других городов. Это платформа для взаимодействия участников и работодателей нефтегазовой сферы, где каждый может показать себя, свои навыки, свои возможности, которые они получили за годы обучения в своем университете, а также познакомиться с единомышленниками. Работы участников представлены в восьми секциях, направленных на нефтегазовые отрасли. Анастасия Тимофеева, организатор и участник конференции, рассказала о преимуществах своей работы. В моей работе я, получается, рассматриваю концентрацию поверхностно-активных веществ, я анализирую их, и в принципе это очень применимо для нефтяных компаний, потому что с помощью этих лабораторных экспериментов они далее могут оценивать уже активность поверхностно-активного вещества и ну, смотреть, применимо ли оно для данного коллектора, для данного пласта нефтяного или нет. О важности и необходимости проекта рассказали и впервые участвующие на конференции студенты из Москвы. Отличная возможность показать себя, провести, услышать мнение экспертов, советы стать лучше, ну и возможно найти новые перспективные знакомства в том числе. Для обмена опыта, чтобы одному увидеть какие-то новые разработки, идеи, пообщаться с ребятами, со студентами, со специалистами. Далее участники разделились по своим секциям и начали свои выступления. Казанский федеральный университет посетил генеральный консул Турции в городе Казань и Исмет-Эрикан. После экскурсии и презентации вуза на встрече обсудили возможное направление сотрудничества, в частности привлечение в вуз преподавателей-носителей турецкого языка, а также подняли вопросы по вакцинации турецких студентов и помощи с миграционным учетом. Визит завершился встречей встрече консула с турецкими студентами КФУ.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 В Казанском федеральном университете состоялась встреча студентов из Узбекистана с генеральным консулом Республики Узбекистан в городе Казань Фаридоном Насриевым. Он рассказал о том, какую поддержку оказывает консульство граждан Узбекистана, а также поблагодарил руководство Казанского федерального университета за помощь узбекским студентам во время пандемии коронавируса. Было оказано большое содействие со стороны Казанского федерального университета, за что мы им очень благодарны.